Пацаны, эти красные пиксели, мои любимые. Ох, твою же налево. Чё плаваешь? Чё как? Чё как вода? Зашибись, вода. Это хорошо, я пошел. О, о, ты кто такой вообще, Вася? Ты вообще типа слабый, вообще супер слабый. Здорово, Вася, вы чего вы творите? Лови! Лови, и вот это лови, и вот это лови У меня подарочков для вас куча Что это? Огонек? Это, это хорошо сейчас, сейчас надо разогреть свою попку Давай Ммм, да Всё, я думаю, с меня хватит Да вот, да Ну, конечно, там секрет А, -а, -а тут, может, секрет есть Оп, дерешь. Опа так, мне кажется, это... За секретками я полез сюда, конечно, не зря, но тут их нету. Но, в принципе, что мне мешает уровень весь пройти? Давай, окей. Я, я в принципе, не против весь уровень пройти. А чё мне? Нечего. И вон, кстати, секретка есть. Вот, это, лига, это это все, игра не запрещает так делать Так чего же я должен так не делать? Опа, секрет а -а -а -а, Я секретку открыл Да не кричите вы так Где ты? Здорово Получай Ай Костром вы чего жарите? Не жарьте Я вам шашлык какой что ли чтобы меня костром так жарили Ага, я обратно Так, подожди, а где секретка была? У нас секретка была где-то тут Да? Ты открыл? Нет? Нахера я сюда и шел, если она закрыта. Что за бред? А вот эта штука мне делает два оружия, да? Это очень забавно. Это очень круто. Это да. Это мощно. Это да. Э, о, это все. Это все, пацаны. Это все. О, это, пацаны, все. Ловите. Где ты? Давай. Давай. Опа, здорово. Привет. Жесть, что происходит? Происходит какая-то анархия. Даже я со своим сверхбыстрым реакцией не помогает. Что? Где-то язык? Что взрывается? Где ты? По-моему, я запутался. Ай, чешется. Ай, взрывается. Что? Происходит. Где ты? Умри. Просто в сандбоксе я тоже немножко там играл, совсем чуть-чуть. Там оно было не вечно, там оно было на минуту или что-то типа того. А тут, смотри, вечно это очень классно. Кстати, у меня тут немножко 5 миллионов, уже 6 почти. Ну, это ладно. Это мелочи жизни, так сказать. Мне почему не дают красные штуки? Почему? Ух, солочь, тут дали скотины. А тут не дают ничего. Ладно, хорошо, ладно, пойдем. Оу здорово, ты да? Ты да? На поносу, на поносу. На поносу, на поносу. На поносу, на поносу. Чё думаешь? Че ты на меня смотришь? Чего? Ай, а это песок горячий, я понял. Опа, секрет, секрет. Естественно. Ай, ай, что то происходит? Ты чего? Падай, падай. Ай, горю, горю, песок горячий. Ты чего? Упади, ты кто такой? Ты чего желтый? Я не, не в обиду, конечно, всем желтым, но почему-то он был желтым. Ну ладно, ладно. Они просто мне крови, типа, не дают, чтобы я восполнял свою хп. Они сухие. Здорово, пацаны. Здорово, пацаны. Вы чего не делитесь? Нельзя не делиться. Нельзя быть жадиной. Ай, что? Что? Э а, тропинка появилась. Ну ладно. Вот, вот эти ж пацаны делают. Вот. Да, да, это я в криде и так все прекрасно знаю. Это я в гриде там прекрасно был, прекрасно знаю. 7 хп, между прочим. 7 хп, между прочим. О, тихо, пацаны, пацаны. А возможно, типа, вот так здесь. А, вы крови не до Вот Это вьетнамский флешбэк у меня только что промигнул. Здорово, пацаны. Опа, смотри, это что? Это да? А зачем? Это что? Вот тут есть двойное оружие. У, пошла жара. Пошла жара, пацаны бу бум, пацаны пубум! бум, это зашибись, двойное оружие это просто мясо, мясо просто, у вас нет шансов против меня, смотри, на, я вас своей третьей рукой ушатаю, если вы поняли о чем я, это зачем? Это секретка, по любому секретка, смотри. А зачем я это сделал? Бум-бум и нет те, у меня три руки, у меня три руки, пацаны. У вас есть три руки? Опа, три руки у меня. Ну это как бы ладно. Три так три. Бум, бум. Это стоп. Вот это да? Это А зачем? А какая мелодия? Как тихо. Как хорошо. Кто босс? А, -а, -а! а вот оно зачем? Вот оно зачем? Я понял. Так, ты кто? Ты что? А? Сирена. <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> а, я понял, ты кто? Я с тобой виделся в кибергриде. Ты мощный вообще чел. Вообще мощный. Я тебя один раз только убил. И то случайно, наверное. Тихо, тихо. Ты успокойся. Тихо, тихо, тихо. Не бросайся камнями. Камнями не бросайся. Что с вас не учили вашей матери? Ко мне мини Ёпта! Я полетел, до свидания. А, да попробуй, догони меня. Зачем я сюда при... Ай-яй-яй, тихо. Ты чего, ты не ломай тут не. А, ты куда? Э! ты где? Здорово. Ты куда? Ты слышишь, так летаешь, Супермен Хренов. Спокойся. Спокой свои шальные нервы. Мне бы хп пополнить. Можно такое сделать? Такую операцию сделать? Можно? В принципе. Опа, пополнил немножко, пополнил. Хорошо. Опа. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Ты все. Ты как бы мертв. Это успокойся. Все, я пошел. Я, я просто победителем вышел. Ура! Что, что мне дадут? Сейчас А дадут, смотри. Б. Д. Д. Ну конечно, Д. Я ж мастер просто. Это да. А, мне запаливать огни надо. Хорошо. Гриты, а short and dark. Я понял, темно. Темно, блин, темно, это, это не есть хорошо, тут страшно стало, а можно? Ладно, тогда пойдем, опа, смотри, секретка, секретка, опа, секретка, я так и чую, ага, это секретки, я все понял, это надо трика сразу зажечь и двери откроются, я понял. Хорошо, может я вас и не вижу, но мои монетки, монетки мои, чуют вас за километр. Опа, еще один костер. Пацаны, вы там осторожнее. А тумбочку можно долбануться нехило так мизинчиком. Давай, св... где свет мой? Давай. Не? Это чего? Опа, я понял. Это вам капза. Я, я понял, это вам писец пришел. Вот. Пошли, давай, давай, давай. что -то тут у вас, пацаны, совсем не жарко. Давай. Давай, больше, больше градусов. Надо больше градусов в бане. Давай, давай. А то вот так можно и простыть, как бы. В банке надо хорошо, чтобы было градусов побольше. На, на. Вообще жесть какая-то происходит. Так, так, так. Смотри, секретка. Какая-то из них секретка. По-любому. Ты. Это слишком очевидно. Здорово. Ты кто? Вали отсюда написано. Но это, по-моему, как раз таки для меня. Да? Можно тебя как-то достать? Эй, просыпайся! Просыпайся, Новый год! Ты чего? Давай! Черепа дай! Ну слышь, а. А, мне надо куда-то факел деть. С факелом я не могу его взять. Да, я понял. А ты чего такой модной шапки? Где ты такую купил? Куда-то деть факел. Вы не знаете куда? Здоров, ты кто? Иди нафиг, до свидания. Что нахер мне с самого начала про. ВИЧ. Ведь... Вы чего? Вы изверги? Давай твою модную шапочку продадим Кто тут? Ты кто? Здорово, а ты кто? Ты... ты... ты, пос... э, ты, ты какой босс нафиг? Я не, не хочу никаких боссов Я уровень вообще-то прохожу Ты чего? Ты это, не делай так? Ты слишком мощный У тебя две шкалы хпшки, а ты не обнаглел? Ой, мне кобза. Мне капза. Не, наверное, коза. Коза, коза мне. Нет? Water idea secret, but electric magic. My finder. Типа, в воде там какой-то секрет, чтобы его разблокировать, нужно, собственно, электрик чего-то, вот, я так понял, эту пушку, да? Там просто итальянский язык был, там он немножко не неразборчив. В принципе итальянский я вот так чуть-чуть совсем чуть-чуть так полгодика поучил и нахер сказал идите вот так все оно и было пойдем пойдем дальше нам уровень надо как бы пройти тут кто-то зажег свет какой-то молодец что что Ага, вот она секретка я по все опа дискошар, дискотека да нормально поехали я ни хрена не вижу. Это вообще очень плохая дискотека. Смотри, как красиво. Во, хорош. Одним выстрелом двоих рохнули. Это замечательно. Вот так и надо делать. Здорово. Чё как? Чё как дела? Чё как мать? Чё как жена? Как дети? Там все дела. Нормально? Ну, главное, чтобы нормально было. Это окей. С. Это лучше, чем А. И лучше, чем Б. И лучше, чем Д. Я тебе отвечаю. Я тебе отвечаю. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по ультракилу. Давай, удачи.